Всем привет, вы на канале Play. Продолжаем смотреть обновление Мне оно очень сильно понравилось Не знаю, как убегать от него, от призрака Давайте мы сначала мы просто научимся убегать Но пугает дико Так, ладно, давайте берем, как всегда старта набора охотника <laughs> разозлить призрака а это я могу сфотографировать атаку призрак это как почему скобочка 25 а что означает скобочки кто знает напишите комментарии а то я даже не знаю М -м -м. Итак поехали Мне нравится во-первых что выключили этот адский телевизор yeah. В смысле? Я не понял. Я сказал. Ты что телек сидишь смотришь, а? Ну, ты что, принцарки, давай вставай, иди. Не, вы видели, да, такой сидит, тупо начили такой телевизор. Да ты сейчас его сломаешь уже, с него искры лезут. Все, выключай, хватит. высокая mp3 а -а -а. mp5 Red Red 3 температура 50 ух кто же <связываю> <связываю> <связываю> нет <связываю> он выключил свет так ладно что мы ну, короче, температура 50, МП 3 да, РЭД-3, и частица 100-500. А, термометр. Вот это вот. <звук> Ух, МП 3 И... Ладно, какая-то какая молодушечка нам попалась. Молодой призрак. Так, ладно, давайте возьмем сразу две штуки. Надеюсь, он на кухне... Блин, на кухне то, что света нет, это очень плохо. Гост Кэнью толк Гост you толк Швыряет. Он такой сразу. Ты чё мне подкинул? Убери это отсюда. Итак, у нас блокнот какие-то каракули. Марионет. У меня марионетки нету. О, супер. А, ну жаль, что я не поймаю. Ну, точнее, я, конечно, постараюсь, но это очень. Он еще и охотящийся. Ну, конечно, вообще мне повезло. Так, марионеточка, марионеточка наша, дорога... Что? Защищает излит. Два предмета. Спасибо, конечно. Ну ладно. В принципе, нет ничего хорошего нету. Здесь нету предметов, которые Uh, так скажем сейчас скажу многофункциональный многоразовый во многоразовый гост к не толк к не толк не толк гост гивиса sign гост гивиса Его здесь нет Гост не толк Гост не толк Ладно, лапы если здесь свет включим опять а, на крови вижу хорошо ой пугает меня скрипит так это что гостка не толк у меня же голос хрип ну, короче, я не знаю, его здесь нету. Нет, то я не буду выкидывать. А как? Блин, не будут термометр взять. Ладно, давайте просто походим. Нет, ладно, доску скину. А термометр возьму. И попробую с ним поговорить. Нормально, как мужик. А там марионетка. Ладно, там так не получится, Что-то было? Доска. А, у нас... Ой! я пошел? Все. Ч ⁇ Почему двери закрыты всегда? Доска ходит. <рекл> Короче, захочешь поговорить, поговоришь. А, доска ходит из угла в угол. О, <рекл> а -а -а! господи! А все? Мамочки, мамочки, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой. Дяде, не надо, пожалуйста, так там нету выхода. Я выжил, я выжил. Я выжил. Я выжил. Фуууу! Фуууу! Фуууу! Фуууу! Ладно. Собрались. Мы пережили первую охоту. А, ладно, это марионетка. Начинаем поимка призрака. А, святой огонь. У меня есть. Святая соль. И включить или выключить? Включить 5 источников света. Святой огонь. Подожди, святой огонь. Святая соль. И все пока что. Иди сюда. Я даже не знаю, как она выглядит, кстати. Блять, блять, блять, блять, блять, охренеть! Охренеть! Охренеть! Нет, я тебе не буду кидаться. Как я обосрался сейчас! Это просто жесть, жесть, жесть, жесть, жесть. А ч набежало? Это вообще охота была, что это было? Так, святая соль, святая соль и, и еще хочу огонь взять. О, хотя бы огонь не злит. телек смотришь марионетка кстати я подумал что что будет другое но в принципе неплохо у меня еще нет марионетки короче я пока что блять блять блять блядь. пошла нахер отсюда ужас Ужас, ужас, ужас. Вот, молодцы. Они такое обновление крутое выкатили, я не могу. Я туда не пойду. А это огонь? Что то было. Можно зайти, пожалуйста? Нет, я хочу еще взять. Что там защищает? Соль. Какая? Просто соль. А какая я использовал? Святая соль. Давайте мы возьмем святую соль. Знаете, что еще тема, кстати? Адреналин. Его типа вкалываешь в себя, и он, бы он, она быстро бегает. Давайте мы вот так сделаем. Так, нам сейчас нужно что сделать? Включить свет. Да что такое-то? Я даже не могу зайти. Раз, два, все. Я слышал, как она там шлепает. Вон шлепает и бежит. Ужас, ужас. Я вообще, блин, я она наверх пошла. А там преграды. А как ее убрать? Колба с пеплом везувия. Колбас по планизую. Ой, ой, ой. О! О! О! О! А, а можно десять? Так, стоп, я ничего не сделал в итоге, да? А можно ты просто придешь? Я в тебя кину вот эту штуку. Мне то нельзя убрать. А, действительно нету точно. Видели? Жуть. Давайте за ней. А так, это нормально. Это, это, это мы живем. Это мы живем, да? Это же мы живем? Живем. Должны жить. О, соль. Соль. Адреналинчик у меня есть. Адреналинчик у меня... Ты что там задумала? А знаете, в чем прикол? Я не нашел ни одну для пентаграммы штучку. Так. Прикол, да? Вот это, конечно, прикол. Так, давайте мы, наверное, вот так сделаем. У нас же есть соль. с адреналином Но... так это у нас что это у нас охота ага. что это что на меня кидает все а, мне надо, знаете, что? Да и пошла нахер. Мне надо камеру взять, потому что я не знаю, не вижу, что лежит где. А, ритуал пентаграмма остался у меня. А если я посажу в пентаграмму и не буду скидывать туда вещи, она будет начинать охоту. Я вот. Ой, о, я проиграл. Ну нету, ну почему, почему, почему, блин, я не туда забежал. Обидно. Но было интересно, опять же. Спасибо за просмотр. Ну. Мне нравится очень сильное обновление. Следующий ролик по Госвочерсу я буду записывать с камерой, потому что, ну, эмоции, конечно, там жесткие. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Всем пока!